друзья всем привет сегодня поговорим и покажу чуть-чуть химии хорошей немецкой химии как химии задача передо мной стоит я снял суппорта с корвета отмыть их под покраску мыть какими-либо растворителями чистить при этом dry scotch bright как обычно это все делают да, маляра и раньше делал я долго сложно Чуть-чуть неудобно и смывается очень много краски. В принципе, если отдавать на пескастрой, то, конечно, пофигу. Но здесь клиент просит сделать, ну, скажем так, требования клиента сделать просто быстро. Поэтому никакого пескостроя, хорошая мойка, отдаю малярку, там может быть замотую скотчбрайтом, но не факт. Для работы будем использовать. Это я показываю тару большую у маленькой таре. Или это то же самое. Это кохими Triple Star. Это специальная фиговина, самая мощная для мытья дисков колесных. То есть с дисков колесных полностью отмывается тормозная вот пыль осадок, дорожная грязь, смываются клея и всякая такая вот фиговина. Она реально самая мощная. Есть вторая еще, чуть-чуть более щадящая для мойки дисков, но это адовая и она очень хорошо отмоет вот те вот штуки. Какой порядок действий? Вообще работать с ней лучше в респираторе, но я не смогу с вами разговаривать в респираторе, и тут более менее есть легкий сквознячок. Открутил я, закрутил заводские винты на места и в винтах заводских скотчем заклеил одел шайбы, чтобы туда ничего у меня вовнутрь не попало. Суппорта разборные, но я считал, задача как бы будет другая. Разбирать их никто полностью не будет. Их так и будут окрашивать. Я пока что не смываю, ничего не смачиваю. Они более-менее чистые в плане, на них нет наростов грязи. Потому что машина спортивная, машина ездит только в основном на треке. И на дорогах тут такой грязи сильно нет, как у нас. Ну, рассказываю для нас, да, для наших реалий. Поэтому рассказываю так, как бы я делал дома. Я бы хорошо отмыл сначала щетками, повыливал всю грязь, чтобы не расходовать химию. Химия, как бы, кажется, что она недорогая, но тем не менее... Лишних 2-3 прохода, которые мы сделаем, лучше это сделать все на какой-то еще одной машине. Поэтому отодрали все, что можно отодрать механическим бытом, и потом работает в <клышко> <клышко> Сразу скажу, она ядреная. Даже <клышко> несмотря на то, что легкий сквознячок, это э, кислота кислоты конкретные это не весь лучше работать в респираторе тем более если в закрытом гараже а, стадий будет несколько первая стадия первый проход это я смачиваю все что само раскиснет ребята это жесть все что само раскиснет раскиснет само и мы смоем мойки высокого давления Второй проход я уже буду чистить щеткой. Это просто жестяк. Это такой, <клёху> знаете, напоминает из детства чуть-чуть аромат, когда дедушка мыл ванну <клёху> соляной кислоты. Примерно те же самые и вкусовые ощущения на языке сразу же образовываются. Оставляем так буквально на 3 минутки. Потому что сейчас из ради уже жара уже за 30 и это просто все высохнет. И надо будет еще раз свечить. 3 минутки перхером хорошей мощной скривой вбиваем. видим что суппорта уже крашены они были серебристыми они были красными теперь они желтые по нормальному конечно их под песок но тут вряд ли это будут делать тут просто замотуют их дай бог замотуют и покрасят посмотрим если я их увижу покрашенными я вам покажу скорее всего я их увижу потому что я их должен по идее буду собирать с первого прохода, в принципе, вымылось все. Ну, кое-где там есть незначительные такие загрязнения, поэтому еще раз мочим и теперь работаем с каждым по отдельности. То есть промочили, взяли кисть, жесткую кисть взяли, промочили кисть и дорабатываем непосредственно те участки, в которых мы что-то видим, в которых мы считаем нужным что-то подочищать. Тут это незначительно, но тем не менее. Убрать это все надо. Очень хороший конечно, суппорта в том плане, что машина чисто для покатушек, поэтому они не грязные. А так вообще грязные суппорта и грязные диски. два-три прохода с кистью. Не просто так под керхер. Но отмывает. Эта штука очень ядовитая. По поводу там цены, где купить. У химии я лично проверял. Есть официальные сайты и в России и в Украине и в Беларуси. Поэтому вбивайте кохимии.ua, коххимии.ру, коххимии. Смотрите в Эта фирма очень распространена у нас. Да, она не дешевая, но качество ее на уровне. Все, отмыл я суппорта, сохнут. В принципе, эта химия применяется для мойки дисков, которые идут в детейлинг. То есть те, которые не крашеные, не конченые, не убитые вот, Допустим, вот заводские диски Бэхи а, Правда, будут сняты клея которые, которые на клею держатся, он их смоет Но это конкретно идет под детейлинг То есть полное восстановление чистого покрытия Потом они будут балансироваться но эта химия работает адово, то есть если вы конкретно планируете восстанавливать, да, ей можно пользоваться, если нет, то есть у химии другое подразделение химии, специально для фельг, для дисков, оно работает более мягко, то есть просто для мойки хорошо отмыть снаружи, оно не тронет вот то это вот клеевое состояние. Наверное, подождем пока открасят суппорта, чтобы посмотреть на то, какой конечный вид у них будет. Так, ну по итогу, суппорта поставлены на место, а времени, конечно, потратили много, пока их покрасили Не знаю, обезжиривали их ребята или нет Я присутствовал В малярку ездили, так, краем заскакивали Когда они просто валились на столе И по ним чуть-чуть там пошуркали наждаком Я фотку выложу, приложу Ну так вроде неплохо Поставились аккуратно, благо что на корвете Саппорта ставятся нормально, То есть из плавающих механизмов Только вот эта пружина Которую по сути не видно, которая ничего не царапает при сборке Ну тут основой видео было то, что химия Кохимивская очень хорошо работает в плане на отмывание суппортов а, и, Ну также и дисков, чтобы красить И в принципе все То есть я бы не видел, как их красили, чем их красили Ну вроде бы как должно держаться